Пошел вон отсюда, теперь я здесь хозяин здешних мест. Да-да! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег. Он же бородатый Скретч, продолжает играть и исследовать мир Вальхейма. Как я погляжу, тема с Вальхеймом к тебе, мой дорогой зритель, заходит больше всего и лучше всего на моем канале. Поэтому я решил все-таки продолжить играть именно в эту любимую игрушечку. Будем, конечно же, продолжать выживать с самого нуля на совершенно новой карте. Всего того, что мы находили в прошлых своих приключениях и построить, в том числе здесь, не будет. А будем, ребятки, реально начинать скачать. Каменных топоров, спалок и самых базовых э, ресурсов. Ну и также по возможности запилю несколько каких-нибудь полезных э, гайдов. Но это еще пока не точная информация. Ну что ж, друзья, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока поставь авансиком лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным играм. Таким, например, как Вальхейм и не только. Значит, оказались мы снова в 10-м королевстве. Да, вернулись мы сюда. И давай я тебе покажу, как... Как где я сейчас нахожусь, да, вот мы здесь на совершенно новом месте, на совершенно новой карте, продолжаем исследовать территорию, сейчас моя самая основная задача, это немножечко укрепиться какой-то, не знаю себе, дом найти и поселиться в нем, желательно какие-нибудь уже готовые сооружения да, будем рассматривать. Ох, малинка, отлично, малинка нам пригодится, рациончик-то свой надо разнообразить, а то я что-то питаюсь в последнее время одними грибами. Давай-ка малинки мы еще с тобой навернем. О, уже лучше. Обычно я селюсь поближе к воде, чтобы можно было иметь выход сразу же э, к плоту или же к какому-нибудь карви. ну то есть к лодочке, чтобы можно было плавать куда-нибудь подальше. Так, вот там я вдалеке, по-моему, в кустах что-то вижу интересное, не деревушка ли там какая-то, нет? Ну-ка давай-ка пойдем проверим. Давай-давай, пошли посмотрим, не надо здесь стоять мяться, вот там как раз, по-моему, возле воды есть шикарнейшая деревушка, которая может стать началом моих приключений, совершенно верно, о, здесь также и пенек еще, здорово! Здорово, чё, как тут дела? Мне можно здесь поселиться-то? Нет? Ну-ка, пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Теперь я здесь хозяин. Здешних мест. Так, отлично. С пеньком мы разобрались. Смолу нашли, отлично. Да, друзья, вот оно. Свидетельство того, что я начинаю с самого нуля. Все чертежи я только-только начинаю открывать. Да, здесь еще и кабанчики есть. Так, раз, кабанчик, два кабанчик Хоть они низкоуровневые, но они тут есть. Да, черт возьми, отличное место. Как раз здесь построим загон для кабанов, да, тут немножко подразовьемся и можно будет смело потом выступать на первого босса, тут даже ули есть, офигеть просто, так, давай-ка посмотрим, что у нас в сундуках имеется, стрелы, эти стрелы реально мне пригодятся, блин, реально, вот оно уже почти готовое жилище, осталось его немножко только обустроить, плюс... Плюс ну, нужно бы как-то приучить, приручить кабанов, для которых необходимо сделать загончик. Ну что ж, сейчас мы постройкой этого все дела обустройством, конечно же, займемся. Поехали. Ох, смотри, как мало рецептов. Вообще никаких рецептов в строительстве и в мебели вообще ничего нет. Можно сделать только лишь верстак, на который у меня как раз таки есть Ресурсики, Ну, блин, верстак у нас работает только под крышей, да. А вот здесь вот мне под крышей... Ахахахахах! Пчелы зажалили мне всю задницу! Беги, беги, давай, Форест, беги в воду! Беги в воду скорее, утоляй свой, как говорится, негативный эффект. Ну, блин, вода даже не спасает, вроде, от яда. Зачем тогда ты бежал в воду, скажи мне, пожалуйста, олень ты, мой умалишенный. Так, ну что ж, поехали, посмотрим. Надо все-таки с этим ульем разобраться, иначе... Он мне будет здесь всю малину портить, да Давай-ка мы сейчас с ним реально разберемся Что-то я устал, давай сейчас мы с тобой отдохнем Что-то реально притомился мой персонаж Давай-ка мы сейчас отдохнем и постараемся Вырубить отсюда эту туле. а ну пошел вон отсюда Так, попал я, не попал, не попал По улю, блин, больно они кусаются, а Эти пчелы очень больно кусаются Мне же ничего нельзя построить Кстати, вот здесь я могу разместить свой первый верстак Пускай он у меня стоит вот здесь где-нибудь в уголке Отлично, друзья, отлично Как только мы построили, опять к нам наведался Наш старый друг Хугин Который нам рассказывает про то, что мы можем дофига чего сделать с помощью этого верстака. Смотри, сколько рецептов мне сейчас преподносит игра. Ну что ж, давай-ка попробуем построить. В строительстве у нас появились и лестницы в том числе. Вот как раз-таки лестница мне здесь очень сильно сейчас не помешает. Давай-ка мы сейчас с тобой ее построим. Да-да-да, для того, чтобы э, уничтожить вот этот вот улей. А из улей мы возьмем все полезные штуковины. Да блин, а! Как он меня задолбал уже! Да что ж такое, не достаю, друзья, до Улия. я... Надо бы мне, наверное, все-таки поближе лестницу поставить. Кстати, скоро уже темнеет. Сюда поближе поставлю и постараюсь все-таки я вырубить этот надоедливый кусочек непонятно чего. А так вот, давай же, убивайся! Черт возьми, 7 секунд, 7... Не, я так, я так не выдержу, отставить, отставить, родной. Так, давай не будем мы рыпаться слишком с тобой часто, иначе мы с тобой помрем. Так, на этом улье надо немножко восстановить здоровье, а как его восстанавливать я что-то не пойму. Как-то надо восстановить, отрегенерировать ХП. Но оно пока, пока не регенерируется. Так что ты скажешь мне? На верстаке можно делать то-то, то-то, то-то. Это я и так без тебя знаю. Да, спасибо за дельный совет. Но мне кажется, я все-таки еще с Ульем-то не закончил. Надо срочно с ним разобраться. Это просто насущная проблема. Давай-ка мы еще с тобой грибочек съедим. Давай, может быть, как-то ХПшечка у нас побыстрее восстановится. С верстаком, кстати, уже можно взаимодействовать. Можно сделать не только каменный топор, но и кремниевый топор. На который нужно 6 кремния. Так, давай мы с тобой сейчас сбегаем тогда за кремние. Блин, не хочу ноги я мочить. Не хочу, друзья, ноги мочить. Ах, промок, сытость. Сырость, точнее. Там еще и эти твари водные, с которых, конечно же, мы мясцо потом добудем. Но, тем не менее, они сейчас пока что мне очень сильно мешают. И вредят. Давай-ка попробуем пробежимся. Да, самое основное это сейчас. А нужен для тебя этот топор? У тебя же пока что есть каменный. Короче, ладно, по ходу действия разберемся. Пойдем, мы, мы, в принципе, чуть-чуть сил восстановили сейчас. Был бы у меня лук, я бы сейчас уже из лука. Подожди, а можно же, по-моему, сделать копье и метнуть копьем туда? Ну-ка, давай посмотрим. Дубина, молот, деревянный. Вот, кремниевое копье. Ах, нифига себе, на него нужна и кожа. Копье, по-моему, можно метать. Лук, на него, нужна тоже, на него нужны обрывки кожи. Это нужно кабанов бегать, мочить. Не получится у меня сейчас так сразу, так, мотыга, факел. А если факелом поджечь? Подожди, у меня же есть факел, точно. Хорош уже мяться, сжаться. Давай попробуем факелом их припугнем. А ну-ка иди сюда. Так, стоять. Стоять, стоять, не попал. Аккуратненько, аккуратненько. Давай, оба. Ну и что, попал, нет? Да умирает уже. Попал, нет? Я, похоже, сейчас быстрее так помру. Пытаюсь поджечь я улей факелом. Ну что, не расшатал еще до сих пор. Терпит нашули, терпит, да что ж ты будешь делать-то? Ой-ой-ой-ой-ой, к нам, ребятки, гости. К нам пришел пенькообразный хрен, а у меня хп почти нема. Да что ж ты будешь делать? Как жить-то? Как выживать-то? 7 хп осталось, нужно вспоминать все свои уловки. Тут как-то же можно перекат перекатываться, по-моему, да. Ну-ка давай, ударь меня, ударь меня, если сможешь. Не хочет он меня ударять. Блин, типа опасный, особенно когда у тебя совсем мало хп. Иди сюда, блин! Даже как-то сыкотно стало даже с этим первоначальным персонажем биться. А ну иди сюда, мелкий паразит, почти что я его вырубил. На, в бубен получай, есть такое дело, будешь знать, как ходить ко мне во владение. Так, где мой факел? Факел мой, верните. Куда делся? В смысле? Так быстро сейчас горят факела. А, я его просто сломал. У меня, кстати, там в сундуке, по-моему, был еще один. хугин, тебе что надо-то? Я не понял. Ну-ка давай, рассказывай, что ты там. Если ночью температура упадет, и вы промокнете, вам станет холодно. Выносливость будет восстанавливаться медленнее. В таких случаях лучше всего найти укрытие у открытого огня. Чем, собственно, я и хочу сейчас заняться. Блин, спасибо, ты, светлая голова. Мне сейчас нужно вот этот улей просто ликвидировать. Плюс будет в том, что с помощью этого уля я потом смогу себе сделать определенный классный ингредиент, который мне поможет в дальнейшем. Так, ладно, давай мы с тобой все-таки костер сейчас разведем. Что-то у меня затянулось здесь все. Так, на костер нужны камни. Сколько? Подожди, нет. На костер нужно 5 камней, да Это мне больше нравится Так, пойдем искать камни Факел, где ты? Давай возьмем факел сейчас сначала Где-то у меня тут в сундучке завалялся Вот он! И не будем сейчас бить никого факелом Мы просто-напросто сейчас попробуем С помощью факела найти камушки Мне нужно несколько камней Можно также кабанчика зацепить Ну, кабанчиков я стараюсь не зацеплять Специально, чтобы мне здесь можно было потом их размножать Пойдем немножко в лес углубимся И найдем немножечко камней Лепенькообразный хрен, затаился в тишине И идет, по-моему, на меня Хочет что-то мне доказать, а ну получай факелом По морде, еще хочешь, да? Мало тебе? Гори давай, Форест, гори Беги тоже отсюда, вали давай, на, получай Да, отлично, кстати, они горят, эти деревянные А, ха <соторый> смотри, как быстро развалился, молодец Приз Призывай своих друзей Почаще будем делать фаер-шоу Из вас, так, отлично, друзья, собираем Продолжаем мы, И... о, камушек, есть такое дело, да Камушки мне нужны, мне нужно срочно Забубинить костерчик на своей базе вот это вот место по-любому схрон какого-нибудь клада. Да, я помню, когда я с душкой бегал, который выпадает с третьего босса. В таких примерно местах и нужно искать клад. Возможно, меня моя чуйка не подведет. Так, где у нас наша деревня? Что-то я далеко отошел. Давай смотреть, можем ли мы сделать костер. Кстати, костер можно сделать прямо вот здесь, вот в открытом поле. Но я предпочту все-таки его сделать в своей деревне, мини-деревне, да, которая пока что пустует и это очень хорошо. Самое хорошо, что здесь нет драугров. А тем временем у нас светала, и мне удалось за ночь развести Огонь! Как же мне огонька-то не хватало. Как же я обожаю запах дымка в своем офигенном доме. Но пока, пока что это офигенным домом не назовешь, потому что это какая-то халупа непонятная, несуразная. Здесь ничего серьезного вы не увидите. Что, что мне еще удалось сделать? Да, я тут за ночь, значит, побегал и собрал себе двух кабанов, которые уже, смотрите, хотят друг друга. Да, видите, сердечки у них над головами, да, мелькают. А это значит, ребятки, о многом говорит. Они вон трескают малинку, да, забавляются там, шалят. И так далее. И скоро мы будем получать с них достаточно неплохих жирненьких сочных поросят. Давайте не будем им мешать и пойдемте заниматься какими-то другими делами. Блин, что такое за туман-то? Ни хрена ничего не видно. Что нам нужно сделать? Во-первых, надо поджарить немножечко мяса, А для этого мне потребуется стойка для готовочки. Давайте разместим ее где-нибудь вот здесь вот над нашим кастерочком. И уже постараемся что-нибудь приготовить. Так, у меня что-то мяса как-то маловато. Я думал, что у меня его гораздо больше. А для того, чтобы, друзья, приготовить что-нибудь, надо сначала это мясо добыть. Я тут недавно где-то шастал ночью по берегу вот этой вот речки и нашел несколько жаб. Давайте сходим на них поохотимся ну, кстати, они называются по-другому, не жаба, а вроде как Никсы. Здорово! Они очень резвые, да, кусаются. До да, блокирования развиваем. С одного удара! Ничего себе! А однако я крут! Так, трофей сразу же мы выбили и хвост э Никса. Кстати, трофеи, если что, можно отследить вот здесь вот все. Вот он, пожалуйста. Трофей с Никса, может быть, на стеночку повешать. Ох, как вас тут много, а! Как раз-таки я, кстати, удачно сюда зашел. Давайте будем сейчас вас истреблять с одного удара. Какие они слабые, а! Вы че такие слабые? Мне кажется, в прошлый раз вы были гораздо сильнее, нежели сейчас. Ну или просто у меня хороший топорик, да такой, знаете, каменный, который просто с одного удара, смотрите, практически ваншотит этих типов. Есть такое дело. Продолжаем охоту. Нам необходимо сейчас набрать хотя бы несколько этих типов. Отлично, получай. Главное вовремя замахнуться. И мне нужно уже переходить с ягод и грибов на более серьезную еду. А то иначе что-то у меня уже живот сводит после этой непонятной бурды, которая получается из грибов и с ягод. Да-да-да, мясца, конечно же, настоящему хардовому викингу типа меня всегда хочется. Так, ну что ж, пойдем прогуляемся обратно к себе, значит, в логово и зажарим чуть-чуть э, еды. Нет, зато смотрите, сколько ягод, да-да-да, это очень хорошо, потому что мы тем самым разведем популяцию кабанов в этом районе и выведем ее на максимально возможный Уровень. Так, ну что ж, пойдемте посмотрим, как там наши кабанчики поживают. Блин, тебе бы надо бы ко мне еще пособирать. Давай, смотри внимательно по окрестностям. Просто так с пустыми руками нечего возвращаться на базу. Пойдем-ка мы с тобой исследуем. Да, надо было, кстати, метку поставить. Давайте мы лучше сейчас сходим, метку поставим, да, иначе мы потом заблудимся в этих краях и хрен найдем наше владение. Что у нас там с нашими кабанчиками происходит? Ну, они все хорошо вполне чувствуют, да, не будем их отвлекать. Пойдемте, меточку поставим. Да, вот он наш дом родной. До сих пор еще улей у нас висит, как видите, да, не расшатанный, потому что он доставляет мне очень много проблем. Ну, ничего, мы им займемся немножечко попозже. Так, вот оно, ребятки, место. Силы, так его назовем. И пускай это будет мой первый дом. Home Sweet Home он называется. Пускай будет просто Home. Home... Один, да, его так назовем, да, и пускай он здесь стоит, просто чтобы мне было самому понять, куда возвращаться. Я вижу там олень, ну-ка, получится ли мне сейчас до этого оленя добраться в режиме скрытности? Тихонечко, заходи сзади, обходи его сзади, да главное не испугни. оружие должно быть наготове. Блин, когда мы скрытно крадемся, наша выносливость, она просто тратится вообще быстро. Поэтому необходимо красться очень аккуратно Так, тихонечко Я должен просто-напросто нагнуть этого оленя, друзья Мне срочно с них нужны компоненты Давай зайдем сзади Охота на оленя продолжается Нигде ты больше не увидишь такого Только сейчас, только здесь Да, живая охота на живого оленя Я уже подобрался максимально быстро И суперудар! Есть такое дело! Вы только посмотрите, друзья, какая эффектная охота я думал, эти олени, олени гораздо смышленнее. Вот оно, друзья, вот зачем мы сюда пришли. Смотрите, сколько рецептов сразу открылось. Плюс еще камушки. Короче, я так скажу по данной ситуации, что мы сейчас сразу же нескольких зайцев завалили буквально, да, с одного удара. Еще и пенька вот этого сейчас зацепим, да, одноглазого. А ну иди сюда, такой твердый, смотрите на него. Бывают пеньки такие разваливаются с одного удара, а этого пришлось мутузить до посинения. Ну что ж, вот такое у нас выживание, вот такое у нас новое приключение в Вальхейме. Дорогой мой зритель, пиши, что ты об этом думаешь. Самое главное, пиши, как вообще ты любишь проходить Вальхейм, как ты любишь стартовать и вообще что строить. Пиши, пожалуйста, в комментариях, не стесняйся. Я, да, люблю отвечать на все совершенно комментарии, без исключения. Естественно, мы с тобой все эти вещи обсудим. Ну, а мы продолжаем путешествовать. Нам сейчас нужно... Ох, как много камня здесь я нашел! У меня сегодня хороший день. Скоро мы сделаем что-нибудь полезное. Да, камень, на самом деле, нужен будет. пока Как его добывать, кроме как искать, я не знаю. Ну, хотя можно привлечь сюда одного, одного, значит, типа из черного леса. Ну, до Черного Леса нам пока еще далековато. Мы сначала постараемся разобраться с Эктюром, да, с первым боссом, а потом уже будем где-нибудь строить халупы нормальные, да, возле границ с Черным Лесом, потому что сейчас без Кирки ходить в Черный Лес, ну, мягко говоря, бессмысленно. У нас так будет гораздо больше перспектив, когда мы будем уже с Киркой. А Кирка делается из оленевого Рога. В принципе, я уже и сейчас, да, готов психануть и пойти, значит, на охоту на Эктюра. Ну, я, наверное, этим займусь уже в конкретно... Какой-нибудь другой своей э, серии. А пока просто побегаем, просто поизучаем окрестности и места. И еще один ну, олень, но ну, он ускакал от нас. Да, не все олени такие, знаете, олени, как был до этого. Обычно они нас замечают за три версты. Поэтому, чтобы убить оленя голыми руками, подкрадываться к нему желательно сзади. Лайфхак от братишки Скрыча, И только что мы его, как, к сожалению, просрали. Да, от нас сбежал еще один парнокопытные. Так, ну они-то мне уже не страшно, я уже на 3... Ай-яй-яй, как больно бьется, ну иди сюда, в губы получай. Смотрите, он меня только что зацепил. Хотел лишить меня девственности, но меня так просто ее не лишить. Вообще, я планирую в этом прохождении а, максимально сконцентрированно и собрано обращаться со своим персонажем, чтобы меньше раз а, умирать, чтобы мне а, навыки не просаживали как следует. Особенно это очень больно, когда ты играешь на поздних уровнях, когда у тебя там к 50, например, пунктам подходит каждый из навыков, и тогда критично достаточно. Навыки копятся медленно, а после убийства тебя просаживаются они достаточно быстро. Так, мне предлагают съесть кусочек, но мне есть-то пока что нечего, я ж хвосты свои Никсовские не принес еще к костру к своему и не зажарил. Пока мы сейчас занимаемся поиском. Так, это я сюда очень хорошо зашел, смотрите сколько здесь кремния. И с кремния можно делать не только топоры, но еще и стрелы с кремниевым наконечником, которые будут немножечко посерьезнее, чем обычные, знаете, с каменным. Так, и вот тут я еще нашел несколько никсов. Здорово, жабы! Ну что, вам тут скучно без меня, да? Ну-ка, давайте я немножко вас повеселю. Я думаю, у вас тут больше. Ты, оказывается, здесь просто-напросто один тусишь. Хм. Ладненько, будем искать еще твоих сородичей. По-любому они где-то ныкаются здесь рядом недалеко. Всех найду, всех паришу. Вот он, да, я, я о тебе, кстати, говорил. Ты что здесь ныкаешься в кустах? А ну иди сюда, разберемся, поговорим, как мужик с мужиком. Отлично. Плюс еще и трофей забрал. Трофеями буду, конечно же, украшать свои ворота, свои заборчики, чтобы они выглядели гораздо эпичнее. Так, камушки еще соберем, отлично. Да, ребятки, пока занимаемся мы собирательством всяческого разно разнообразного, разнообразного всякого хлама, который нам пригодится в дальнейшем выживании. Ну и идем, собственно, опять в свою деревню. Вот они, типы, вот они! Здорово, олени! Стойте, никуда не уходите! Кто же меня заметит первым? Один заметил, который стоял ко мне лицом. Тот, который стоит задницей, возможно, меня не заметит. Надо действовать предельно тихо. Скрытность работает. Олень меня боковым зрением не видит, обходим его сзади, он поворачивает голову и чуть-то было не спалил меня, но я потихонечку его обхожу. Подхожу сзади и наношу фатальный урон, на получай, есть такое дело, второй олень, друзья, за серию. Олени здесь очень ценный, знаете, такой ингредиент, с них падает мясо, с них падает шкурка. О, как хорошо мы мясо-то подобрали. О, и тут сразу же опять бежит, смотрите, пенькообразный Ну, получая в бубен. Это типа защитники, понимаете, местные флоры и фауны а, все, что, все, что бы мы ни делали Здесь в лесу противоестественно Типа уничтожение деревьев, да, убийства оленей Сразу же появляются эти типы, которые Так сказать, санитары леса, они называются Которые пытаются нам навалять Но у них ни хренашечки ничего не получится Да-да-да, ведь они не знают С кем связались на данный момент Так, ну что ж, пойдем дальше Пойдем уже к своему логову Пойдем к своему логову хардового викинга. Так, стоять! Да вот куда он разогнался? А ну иди сюда, иду, иду на перехват! На перехват, друзья, иду. Иди сюда. Нет, убежал все-таки. Блин, немножечко еще осталось. Я бы ему как в бубен сейчас надавал этому оленю. Он бы тут же было тут же бы со мной поделился своими ресурсами. Давайте подождем его. он, смотрите, скачет. Вон он вдалеке скачет. Так, это кто там? Костер забыл потушить. А, так это ж мой костер. Это ж я забыл его потушить. Так, ну что ж, мы возвращаемся обратно. По пути я бы, наверное, нарубил еще чего-нибудь какой-нибудь, древесинки. Давай попробуем... Ух, опять этот олень. Иди сюда уже, наконец-таки. А, ты задолбал уже бегать. Я же понимаю, что тебе нужен хозяин. Иди сюда, я твой хозяин, да, с, с сегодняшнего дня. Кабанчики там мои как поживают. Нормально все. Иди, говорю, сюда. Куда делся он опять этот тип? Куда делся этот скользкий олень? Он постоянно меня провоцирует. Поста... Вот он, здесь где-то. Здесь где-то он заблеял. Ну-ка, давайте-ка. Ага, вот он, ребятки. Все, хана тебе, оленевша. Иди сюда, я уже сзади... Я уже подкрадываюсь сзади, развиваю попутно свой супер скилл секретного бойца. А ну получаю. да, наконец-то, друзья, бог любит троицу, я тоже обожаю троицу. Три оленя за серию, причем все это голыми руками, друзья, без использования лука, без всего, просто голыми руками на оленя пошел. Так, отлично, друзья, три оленя есть, давайте попробуем дерево нормальное свалить. Березу нужен инструмент получше. Не получается у нас, к сожалению, березу свалить. Ну и ладно. А вообще мне нужно топорик, я так понимаю, свой отремонтировать, пока он у меня не поломался. А пусть он и каменный, да, но надо бы его отремонтировать. Пойдемте, ребятки, к верстачку уже, да, надо бы немножко передохнуть и починить свои инструменты. У меня уже все на исходе. Так, кабанчик себя хорошо чувствует? Смотрите, на меня сагарился сразу. Сразу на меня согрелся. К ним еще и близко, оказывается, подходить нельзя. Так, ну что, давайте, ребятки, отремонтируем. Есть такое дело, да, все такие базовые инструменты Которые можно крафтить в верстаке Первого уровня, можно также в нем И ремонтировать, просто жмякая вот на эту Кнопочку мыши, и для тех, кто, друзья мои Дорогие, не знал, а кому Необходимо гораздо больше информации по поводу Каких-нибудь интересных моментов, ну или же гайда по Вальхейму, то смело переходите В плейлист по этой игре, да, на моем канале Очень много различных гайдов, да, и Различных интересных моментов, где я рассказываю Показываю, что к чему и как, даже убийство боссов Там есть, по постройкам, да, по всем Вот этим тонкостям, даже по Последним обновлением для вас специально есть видос. Переходите в плейлист. Тоже оборудование мы починили. Что нам нужно сделать еще? Мотыга для чего нам нужна? Это для возделывания земли. Пока что я ну, особого смысла сильного в ней не вижу. А вот что более полезного? Вот это кремниевый топор, скорее всего, мы сделаем. Да, каменный топор нам послужил. Кремниевый топор, в отличие от каменного. Так, давай мы создадим сейчас с тобой нормальный топор. Есть такое дело свой. Предыдущий вариант. Я, наверное, складирую вот сюда вот сундучок. Он у меня здесь имеется. Я бы здесь, наверное, порядил немножечко. Во-первых, я бы вот с этим ульем разобрался уже, а. Ну что, давайте, ребятки, разберемся уже с ним. Да, все, друзья, есть такое дело. Отлично. Меня, правда, покусали. У меня, смотрите, все лицо просто опухшее, да? Ни хрена себе, вот это харя. Да, друзья, но никак без жертв не обойтись в таких случаях. Поэтому мы сейчас рискуя, конечно же, сделали. Вообще невозможно. Мы, наконец-таки, разобрались с этим ульем. И теперь, наконец-таки, мы можем его поставить. Вот он, друзья, улей, на который нужна матка. И который я просто сейчас незамедлительно поставлю здесь, чтобы он уже производил мне необходимый ресурс. Ресурсик у него, конечно, неплохой. Обычно я привык ставить ульи... Так, тихо, кабан. Кабан ведет охоту на меня. Обычно я ставлю ульи на вот такие вот интересные пенечки. Деревянный столб однометровый. Чтобы у нас как-то более-менее нормальным образом располагался в воздухе не просто гнил на земле что более менее нормально все смотрелось друзья Да, строительство мебель где у нас улей-то, что-то не пойму куда делся улей ремесло да вот он улей давай мы сейчас сразу же его влепим вот сюда вот так секундочку как бы тебя грамотно поставить давай повернем тебя вот таким вот образом все готово один улей есть для того чтобы таких ульев было больше Необходимо, соответственно, искать эти самые улии Вот в таких вот деревнях разрушенных Чем я, наверное, и займусь, но, скорее всего, уже а, за кадром. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая у нас первая серия получилась Сегодня мы, значит, построили ули, Сегодня мы нашли себе жилище Даже развели костер, на котором сейчас можем поджарить спокойненько мясо Которое мы недавно добыли, а, значит, с тех самых жаб на болотах Даже, друзья, построили загон для кабанов Все стар стартовые у нас, смотрите, а, практически условия уже имеются Осталось только немножко подождать, и будем постепенно выходить уже на охоту а, мочить боссов, первым, которые, первым из них у нас выступает, конечно же, босс Эктюр, это у нас олень, а, убийство которого, скорее всего, будет у нас, у нас уже в следующей серии, ну и не только, гораздо больше, ребятки, ждите в следующих моих сериях по прохождению а, в Вальхемии. Ну что ж, друзья, Жду ваших комментариев по поводу того, что вы думаете, моя задница горит, не то, что вы думаете о моей горящей заднице, а то, что вы думаете вообще по поводу моего прохождения, стоит ли дальше мне развивать эту тему, или же, а, нет, с удовольствием все выслушаю и непременно, конечно же, тебе отвечу. Ну что ж, друг, продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение, конечно же, следует!